Пошли как-то две сестры в магазин Вот она и съела всю упаковку Залезла в шкаф и спряталась Приехали мама с папой Привет, я Энни Мэджик, и не спрашивайте меня про мой прыщ, не пишите мне про мой прыщ, я знаю про этот прыщ, я не знаю, что это за проблема, и уже об этом вам говорила, как будто я подросток какой-то... Короче, подписывайся на канал, чтобы нас поскорее стало 2 миллиона, и обязательно ставь лайк на это видео, если оно тебе понравится, чтобы таких роликов на канале было больше. Голосуй вопросики и пиши внизу свои комментарии, потому что случайные появляются вот здесь вот в видео. Ой, ребят! Скоро же Новый год! Время летит незаметно. Мы моргнуть не успеем, а оно уже пролетит. Так вот. Хотите сделать подарочек себе и близким? Помните я вам про Пандау рассказывала? Так вот у них сейчас БЕЗУМНЫЙ ДЕКАБРЬ. Ой. Я как всегда. Весь декабрь. Огромные скидки на технику. Телевизоры, роботы-пылесосы, смартфоны, ноутбуки. Вот. Вот смотрите, например, Xiaomi можно купить аж с 50% скидкой И на другие модели телефонов тоже скидки И еще, и вот на это, и вот на это, и еще, и еще Где такое увидишь? Капец, и такие цены только на Pandao в декабре Так что скачивайте приложение, ребят, ссылку я оставлю внизу в описании И покупайте пока все не раскупили И погнали! Ох, как же давно мы с вами, ребята, не читали вот именно такие трешовые страшилки и не делали из них смешилки, ностальгия, Четыре месяца таких видео на канале не было. Итак, страшилка называется «Серое печенье». Мне уже смешно, погодите, сегодня на двух других моих каналах тоже новые ролики, ссылочки на них я оставлю внизу в описании, потом сходите и посмотрите на Magic Pets видео и очень важное для меня видео на Magic Family. Я ездила в приют, потратила 30 тысяч рублей, отвезла подарочки бездомным собачкам, их там 1600, я просто никогда в одном месте не видела столько собак, была в шоке и мне очень хочется, чтобы вы сделали репост, поставили лайк, написали комментарий, короче, как-то поддержали, чтобы хоть кто-то из этих песиков до нового года нашел дом. Итак, пошли как-то две сестры в магазин купить чего-нибудь вкусненького. Так, стоп. Изначально героями смешных страшилок была как раз семья Смешилкиных, которая только потом превратилась в отдельную рубрику. И у Машеньки нет младшей сестры. Но давайте сегодня представим, что она есть. Ходят, смотрят. Тут они видят печенье какое-то новое. Серое такое называется домашнее. Девочкам очень понравилось, как это печенье выглядит в виде таких серых розочек. Они его купили. Приходят домой. Заварили себе чай. Открыли печенье. Пахло печенье необычно, как котлетами какими-то что ли. Печенье котлетами пахнет. Что? Ладно, продолжаем. будет печенье, а оно какое-то странное на вкус, чем-то мясным отдает. Я не буду это есть, сказала старшая сестра. Мне тогда достанется больше. На зло ответила младшая. Вот она и съела всю упаковку печенья. Старшая, наоборот, пошла в ванну и промыла рот водой, чтобы больше не было этого противного вкуса во рту. Возвращается на кухню, а там младшая сидит, не шевелится и куда-то вдаль смотрит. сила старшая но младшая не отвечает тогда старшая толкнула ее в плечо младшая закачалась и упала на пол с каким-то деревянным стуком старшая трогает ее а она и правда твердая как дерево стала. девочка страшно перепугалась она подумала, что ее сестра умерла, а тело уже окоченело. Она побежала звонить родителям. А я не могу. Ой. Кстати, у меня скоро день рождения, 14 декабря Спасибо уже за поздравлялки, которые вы делаете Я вас очень люблю Вот мой инстаграм, где-то тут будет В общем, подписывайтесь Я там вас буду держать в курсе, как чё Пока перепуганные родители ехали Девочка закрылась в спальне Залезла в шкаф и спряталась там Ей очень было страшно находиться В одной квартире с трупом своей сестры Приехали мама с папой Девочка их встретила и проводила на кухню. Я не поняла! Там сидела, как ни в чем не бывало младшая, и мешала ложечкой чай. Родители ужасно рассердились на старшую сестру. Обещали ее сильно наказать за эту шалость. Ты о ней заботиться должна, любить ее. А ты мечтаешь, чтобы она умерла, да? Все, мы домой придем с отцом, тебе покажем. Он тебе ремня достанет, но дает. Все, перестань такие шуточки шутить. Про нашу младшенькую доченьку. А сами поехали на работу. Аккуратнее тут. Родители подумали, что дочка пошутила, что младшая ее сестра умерла. Пранк! А младшая девочка продолжала мешать ложечкой чай и говорила. Я была очень далеко. Мне было 82 года. У меня была какая-то гангрена. И я от нее умерла. Что это вообще было, я не знаю. Узнаем дальше. Вечером ложаться спать. Не спится. Старшая говорит. Встала и закрыла. Все равно огурит. Ага. Да. И так странно, будто говорить что-то. Мне даже кажется, что он говорит: отдай мои мозги. Отдай мои мозги. <свист> ага! Страшно! У <свист> них была двухэтажная кровать. На верхней спала старшая. И вот младшая залезла к ней на второй этаж. И смотрит как-то зловеще. <связывая> спросила старшая. Вот мои мозги. Хрипло сказала младшая и показала на свою голову. Значит, я теперь, старшая, и я буду спать на верхней полке. Что там происходит это даже хуже чем самые тупые фильмы ужасов <къех> голосуйте вопросики кстати а, ладно, ладно. согласилась старшая она подумала что ее сестра совсем куку -ку, поэтому не стала спорить легла на нижнюю все ведь старшие сестры так про младших думают а она просто куку -ку уже совсем <къех> утром <къех> просыпается зовет свою сестру сестра! не откликается, поднимается, смотрит. А у младшей сестры кожа на лице сморщилась, и она не дышит. Старшая сдернула одеяло, и оказалось, что одна нога у сестры совершенно черная и распухла. А теперь мое любимое, самое вкусненькое, это финалы этих трешовых страшилок и объяснялки. Как потом оказалось, в соседнем городе и правда умерла одна бабушка от гангрены. В морге у нее из головы вытащили мозг и отправили в медицинский институт для опытов. Но водитель перепутал адрес и отвез мозг в пекарню, где из этого мозга выпекли печенье. Что я не могу. А, мозги, давайте из мозгов сделаем печенье. Короче, девочка съела серое печенье, она проснулась и полетела искать свои мозги. Потом селилась девочку и вместе с ней опять умерла. Все, это конец. Ставьте лайки, если хотите еще сместных, сместных страшилок. Пишите комментарии, голосуйте в вопросе, подписывайтесь на канал и переходите по ссылочкам на новые видео на других моих каналах. Увидимся скоро в новых роликах. Не ешьте серое печенье, вдруг водитель адресом ошибся.